Всем привет, дорогие друзья, с вами Антон Белюк и что предпримет Польша, если легальная работа в Германии 2019-2020 станет реальностью. Так называется это видео, потому что в нем я хочу разобрать эту весьма наболевшую тему э, последних месяцев. Дело в том, что для тех, кто не в курсе, ходят слухи и уже не только слухи, а реально подтвержденные даже факты и причем в немецкой даже прессе то, что Вполне реально, что даже в конце 2019 года, либо в начале 2020, станет реальная работа в Германии. Легальная работа в Германии для э, граждан Украины, э, России, Белоруссии. Ну и, собственно, пока что на этом все. Для граждан этих трех стран. Ну и очень наболевший вопрос заключается в том, как это может повлиять на Польшу, на польскую экономику в целом. Именно то, если э, несколько миллионов украинцев и белорусов выйдут э, на работу в в Германию, А по мнению специалистов, только в течение первого полугодия, если это случится, может выехать около 2 миллионов э, человек из Польши. Ну и что ж, хочу с вами разобрать тему, как это может повлиять на польскую экономику в целом. И что предпримет Польша, если это случится. Ведь известно, что очень хорошее позитивное влияние оказывают э, трудовые мигранты, приезжающие на заработки в Польшу. Э, знаю, о чем говорю, потому что сам являюсь специалистом по трудоустройству, сам пару лет живу в Польше. Работаю сейчас рекрутером, устраиваю людей на достойной работы в Польше. К слову, со списками всех актуальных вакансий вы можете ознакомиться, пройдя по ссылочкам, которые в описании к этому видео. Там же найдете мои актуальные контактные номера. Пишите по ним, если заинтересованы в достойной работе в Польше, и будем вас трудоустраивать. <свеч> ну и сейчас, собственно мы также э, рассматриваем тему открытия своего агентства то есть наш директор рассматривает эту тему, уже занимаясь открытием агентства в Берлине в Германии ну и помимо этого у меня тоже есть свои контакты э, в Германии э, которые говорят о том, что действительно уже вскоре э, скорее всего э, это станет реальностью, то есть то, что без проблем украинец э, сможет, ну украинец, либо белорус либо русский, пока что об этих трех национальностях говорим смогут без проблем открыть рабочую визу в Германию полугодовую, находясь у себя на родине даже без приглашения на работу. То есть и поехать уже по месту искать работу. Для тех, кто не в курсе, чтобы поехать в Польшу легально работать, нужно непосредственно приглашение на работу для открытия полугодовой рабочей визы. Ну, либо же можно ехать по биометрическому паспорту, если вы украинец. Если белорус, либо русский, то обязательно приглашение на работу. Сейчас есть такая информация, что в Германию не надо будет никакого приглашения. Понимаете, это... Просто в э, сотни раз упрости трудоустройство людей, с одной стороны. Но с другой стороны, также нужно рассматривать то, что будет большой языковой барьер. Э, ну, естественно, люди не будут знать в большинстве своем немецкий. Тут большинство проблемы с польским серьезные, что уж говорить о немецком языке. Ну, и это, скорее всего, станет главной проблемой. Но рассмотрим сейчас такую ситуацию, что если поездить несколько миллионов в течение первого полугода русских, украинцев, белорусов из Польши в Германию и без проблем там устроятся, решат как-то там проблему с языковым барьером, ну и, собственно, что будет тогда с Польшей, что примет, собственно, Польша, чтобы как-то привлечь опять на свой трудовой рынок тех же украинцев и белорусов. На мой взгляд, есть три решения и три таких самых, на мой взгляд, действия со стороны польского правительства которое оно предпримет и они заключаются в том что первое вполне вероятно что вырастут зарплаты, вырастут заработные платы в Польше второе это скорее всего какие-то изменения в законодательстве касаемо оформления опять же документов на работу что официально трудоустроиться в Польше то есть какие-то изменения войдут в силу скорее всего касаемо тех же приглашений на работу Возможно, они станут на год, сейчас они полугодовые, можно будет открывать визы на год без проблем. Скорее всего, это все гораздо быстрее можно будет сделать. Возможно, подешевеют цены, именно взносы, которые вы платите в Ужланде, когда подаете на карту побыта, то есть видно на жительство в Польше. Сейчас это 440 злотых нужно заплатить чтобы подать, скорее всего, я думаю, подешевеют в таком случае цены, возможно, даже в несколько раз. И при том, скорее всего, упростится опять же въезд в Польшу по биометрическим паспортам, потому что сейчас люди едут, в последнее время вообще там с ума посходили польские пограничники, потому что часто, вот даже через меня в последнее время несколько раз ехали люди и сказали на границе, что не пропустим. Люди говорили, что едем по закупы, кто-то, что как турист, ну им не поверили. По тем или иным причинам, суть в том, что от других тоже агентство слышал, что участились такие случаи, что не пропускают по биометрии. Так вот, я думаю, что если эм, работа в Германии станет реальной, легальная работа в Германии, то э, именно въезд упростится. Э, ну, то есть будут пропускать без проблем всех подряд. Весьма вероятно. Ну и третье, что предпримет польское государство, что может предпринять в таком случае, это уже самые крайние народомеры, это... То, что они упростят въезд и легальное трудоустройство граждан других государств. То есть сейчас хочу напомнить, легально могут трудоустроиться, работать в Польше граждане пяти государств. Это такие государства, как Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Армения и Молдавия. Это уже 6, даже 6 государств, да. Вот, граждане этих перечисленных государств, гражданам этих государств можно открыть визу полугодовую рабочую по обычному приглашению на работу. То есть им могут сделать полугодовое приглашение на работу, которое делается в течение 7 рабочих дней без проблем. Гражданам же всех других государств на данный момент нужно делать воеводское разрешение на работу, которое делается в лучшем случае за месяц, стоит гораздо дороже десятки раз, чем э, обычное приглашение на работу. Э, ну и вообще проблематично, э, относительно по сравнению с обычным приглашением, очень проблематично сделать воеводское разрешение для открытия рабочей визы на год. Тем более, такое воеводское, сейчас к работодателю, с ним вы уже даже работу поменять не можете, чего не скажешь о, об обычном приглашении на работу и визе открытой по нем В общем, я думаю, что третьим шагом Польши, в случае того, если очень много людей поедет на работу в Германии, может стать то, что они, собственно, сделают ну, что-то подобное для граждан всех остальных государств, что-то подобное, как обычное приглашение на работу, которое без проблем, собственно, делается и открывается полугодовая рабочая виза по нём. То есть... Подведя итог, три шага наиболее вероятных, которые может предпринять Польша для того, чтобы удержать у себя дешевую рабочую силу. Да, как бы это грубо не звучало, но это так. Первое ⁇ это повышение зарплаты и улучшение условий труда. Второе. Это облегчение законодательства в плане э, улучшения законодательства, даже скажем так, уже существующего в плане увеличения возможности открытия визы на год рабочий по обычному приглашению на работу, то есть приглашения будут не на полгода на год, уменьшение стоимости э, подачи на карту побыта. Э, Упрощение въезда через границу по биометрическим паспортам для граждан Украины и так далее. Ну и третье, это, собственно, упрощение въезда и трудоустройства для граждан всех других государств. То есть Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и так далее. Что ж, друзья, вот это было, на мой взгляд, три шага, которые может предпринять Польша в случае того, если легальная работа в Германии 2019 или 2020 станет реальностью, и очень много уедут людей на заработки в Германию, и при этом они там найдут постоянную работу. Но, как бы прискорбно не было, это, к сожалению, маловероятно. А именно то, что большинство там останется на постоянно. Почему? Потому что высокий языковой барьер. И пока что непонятно, как решится проблема с языковым барьером. Если она не решится, то люди не смогут просто-напросто найти постоянную работу и нормально работать, потому что они будут еще понимать, что одни хотят и что вообще надо делать. Поэтому... Поедет много, но большинство, скорее всего, вернется назад в Польшу, тем более, что, скорее всего, привлекательней условия трудоустройства станут в Польше, если легальная работа в Германии станет реальностью, а уже 99% что это станет реальностью. Вопрос, сколько людей, как я уже сказал, там смогут поехать и остаться на постоянном. Вот такой был выпуск, напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение, э, что случится и что предпримет Польша, если около двух миллионов украинцев, белорусов, россиян, в основном это украинцы и белорусы, да, выйдут в первом полугодии в Германию, на работу в Германию и останутся там, что предпримет Польша, по-вашему, чтобы как-то вернуть этих людей, э, ну какие Польша сделает бонусы, так сказать, законодательства касаемо трудоустройства. Возможно, вырастут зарплаты. Напишите свое мнение, как вы считаете. Ну и также, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, хочу напомнить, проходите по ссылочкам в описании к этому видео, там мой телеграм-канал, проходите на него и подписывайтесь. И тогда будете получать рассылку актуальных вакансий в Польше вот только от самых лучших и надежных агентств по трудоустройству и проверенных работодателей. Будете получать рассылку прямо на свой телефон э, мобильный ну и на компьютер конечно же тоже <coughs> в общем telegram очень полезная вещь также проходите на мой сайт заказывайте персональную консультацию от меня по skype заказать вы сможете по ссылочке которая вскоре появится прямо вот здесь на вашем экране ну и конечно же подписывайтесь на мой канал делитесь э, ссылками на это видео как можно с большим количеством людей интересно будет узнать также их мнение что же станет с Польшей, что предпримет польша в случае того если станет явью легальная работа в германии для наших да ну и, собственно, на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. На связи из Польши, из леса в Белостоке. До да. скорых встреч за границей, друзья. Пока.